Дорогие друзья, введя дискуссии с верующими, мы часто сталкиваемся с тем, что нам говорят, Бог, не являя себя явно, не дает никаких точных доказательств своего существования, именно для того, чтобы мы сохраняли свою свободу воли. Они говорят, что если бы мы были уверены в существовании Бога, так же, как мы уверены в существовании этого стола, то... Мы бы все сразу стали хорошими и исполняли бы Божий заповеди не из любви к Богу, не из любви к ближнему, а просто как роботы, потому что мы понимали, что другого выхода нет. И для того, чтобы сохранить нашу свободу, Бог и не дает неопровержимых доказательств своего существования. Причем самое интересное, что этот аргумент приводят и всякие философы, которые, казалось бы, там, пишут тома тонкой философии. На самом деле аргумент очень-очень слабый. И опровергается он, собственно говоря, самой Библией. Там в первой главе рассказывается о том, что один из ангелов, он возгордился и, значит, пал низко. То есть, иными словами, нам рассказывают о том, что существо, которое стопроцентно знало, что Бог существует, оно от него отказалось. То есть, собственно говоря, это надо быть очень непоследовательным христианином, чтобы предполагать, что знание о существовании Бога вообще предполагает какую-то связь со свободой воли. Более того, в Ветхом Завете практически все участники знают о том, что Бог существует, они продолжают грешить, они отказываются от Него, и это никак не мешает. Так что аргумент, с моей точки зрения, чрезвычайно слабый, и мне удивительно, что верующие до сих пор за Него держатся. Но на самом деле я бы сказала, что все-таки короляция есть, и больше людей бы, наверное, жили праведной жизнью, по христианским меркам праведной, если бы они были уверены в существовании Бога. Но все равно мы не можем сказать, что здесь абсолютно уничтожается свобода воли. Ну, я бы поспорил с тем, что все бы жили. Вот если бы я прям сейчас имел стопроцентное доказательство того, что этот бог существует, христианский, то у меня был бы четкий выбор, поклоняться этому богу или нет. И, честно говоря, зная все то, что этот бог делает, я бы ни в коем случае не поклонился ему. Я не считаю, что он достоин этого. Бог, который считает, что справедливо наказывать одного человека за грехи других, это существо, которое недостойно не только поклонения, оно, мне кажется, достойно всяческого осуждения. Поэтому мне кажется, что как раз очень неявный вопрос. И если этот Бог бы мне стал угрожать тем, что, мол, ага, тогда ты будешь вечно мучиться в аду, окей, но поклоняться я тебе не собираюсь. Вот какая, какое было бы у меня рассуждение. Но у них на самом деле, когда дело касается свободы воли, есть еще такой момент, что с моей точки зрения, во-первых, концепция противоречива. То есть говорится следующее. Видите, вы не видите вокруг никаких доказательств. Это потому, что Бог спрячется от вас, Он хочет соблюдать вашу свободу воли. Но ну, мы уже посмотрели, что этот аргумент вообще никуда не годится. Но если бы он годился куда-то, то дальше идет противоречие. Окей, доказательств в Бога нет, но оказывается есть некие намеки. Красота природы, там еще какие-то вещи. А разве эти намеки, по вашей логике, не нарушают свободу воли? Кроме того, верующие очень любит всякого рода так называемые чудеса и проще вещи, которые как бы должны служить доказательством, но при разборе просто оказываются неверной трактовкой какой-то или когнитивная ошибка или просто откровенным подлогом. Но я бы напоследок еще обратил внимание на следующий момент. Предположим, у вас есть пара опций А и Б, и вот вы между ними выбираете. И если, например, Бог вкладывает в, ваш, в вашу голову, что вы обязаны выбрать опцию Б, мы можем говорить о том, что действительно Он попирает вашу свободу воли. А если у вас есть опция А и Б, и вообще, даже на горизонте, никаких доказательств и указаний нет на какую-нибудь там опцию Е, то причем здесь ваша свобода воли? Это не имеет никакого отношения к свободе воли. Если вы не имеете никакой информации о какой-то опции, причем здесь ваш выбор? То есть, понимаешь, что я имею в виду? Выбора не может быть никакого. И даже если у нас есть какие-то намеки на опцию Е, мы не можем просто взять и поверить в опцию Е. Нам нужны какие-то веские основания для этого. Если у человека есть достаточно, достаточно оснований утверждать что-либо, он это утверждает. Если у него есть основания не утверждать это, он не утверждает. Вот, например, попробуйте прямо сейчас взять и поверить в существование Деда Мороза. А мы можем, мы можем провести эксперимент реально. Вот уважаемые зрители, которые считают, что вера – это вообще выбор. Вот давайте сейчас, после того, как я посчитаю до трех и щелкну пальцами, вы поверите в Деда Мороза. Внимание! Раз, два, три.